Я организовал встречу с моим приятелем Демидом Резиным. Наблюдаю за ним инстаграм и вижу, что он занимается каким-то сетевым бизнесом. В общем, это не традиционная такая штука, которая для меня лично не совсем понятна. Если где-то люди зарабатывают какие-то деньги и достаточно немаленькие деньги, то мы, конечно же, хотим в этом во всем разобраться, погрузиться и выдать вам. Расскажи, почему Почему столько хейта вообще? Никто не верит, все, все говорят, что это развод там, и прочее. Мне кажется, много хейта, потому что, во-первых, пережитки прошлого. Все помнят Мавроди, все помнят МММ. Люди, они очень часто, знаешь, где-то слышали, что-то слышали. То есть у него, возможно, у самого нет никакого опыта в сетевом, но он слышал о друга Коле, у которого не получилось. А этот друг Коля, он пришел, зарегистрировался, ничего не делал естественно у него нет результата, естественно у него не получилось, но этот Коля, он не скажет, что я лошара, у меня не получилось, он скажет, что, а, эта система не работает. Если у кого-то в традиционке не получилось, это же не значит, что бизнес плохой, как система бизнеса. Это значит просто, что человек да, что-то неправильно делал, но точно так же и в сетевом, то есть система работает, люди в этой системе зарабатывают. И Если у человека не получается, значит это его собственная заработка как вообще эта вся система работает, если на нее посмотреть там сверху, например? У нас 250 офисов, 250 магазинов во всех крупных городах России. Так а продукция сама, она, она дороже стоит, чем в магазинах или как? Взять, если шампуни, да. Они у нас с натуральными ПАВ, то есть поверхностно активными веществами. Аналоги стоят там свыше 1000 рублей, у нас это стоит 690 рублей. Но люди сравнивают там с тем, чем они пользуются, с Head Shoulders'ами, Фрутисами. То есть правильно я понимаю, что вот есть определенная стоимость продукции, а вся вот это вот все большое количество людей и с этой продукции зарабатывают те, кто наверху, правильно? То есть, те кто над ними. Зарабатывают все, зарабатывает и тот человек, который купил. То есть ему возвращается 25 процентов от стоимости продукции. Если он начинает еще друзей приглашать, ходить в этот магазин, ему тоже товарооборот идет, и он с этого процента получает. Месяц проходит, он там заработал 3000 рублей. Он такой, о, как плохо, я на работе там 30 тысяч зарабатываю, пойду дальше на работу работать. Но он забывает о том, что прежде чем устроиться на работу, он отучился в школе, он отучился в институте 6 лет. И сколько он на своей работе работает, какой у него опыт в этом. Но он приходит сетевой, и он хочет, чтобы он за один месяц стал миллионером. Конечно же, это невозможно. А Примерно... тебе сколько потребовалось времени, чтобы начать зарабатывать? Ну, там, например, 200-300 тысяч, я не знаю. А, в первый месяц я заработал ноль. Я пришел, я самый умный, короче, я не стал никого слушать, действовал по, по своему какому-то алгоритму. Заработал ноль. На второй месяц я заработал порядка 10-15 тысяч. В третий 75 тысяч. Потом что-то в районе 140-150, 210-250, и потом уже за 300. То есть за полгода я вышел вот где-то на, на 300 тысяч. А сколько ты сейчас зарабатываешь? Сейчас у меня больше 2 миллионов человек. Чистыми ты забрал на себя, да? Да. По, по факту ты зарабатываешь там больше двух лямов, и у тебя нет сотрудников, да? Я зарабатываю больше двух лямов, и у меня нет сотрудников, да. То есть у тебя есть вот эта команда, которую ты привлекаешь постоянно. Сколько у тебя в твоей команде конкретно? Людей? В моей команде больше 20 тысяч человек. 20 тысяч человек, это которых ты привлек лично, да? Нет, нет, я привлек привлек, ну вот, например, я пришел, привел 10 человек. Так. У каждого из 10 есть еще по 10. Но? Это уже 100. И лично я привлек, ну, может быть, под 1000 человек. Что можно взять для традиционного бизнеса из конкретно, из конкретно вот сетевого? Хороший вопрос. На самом деле, чем мне нравится сетевой? То, что взаимоотношения между Всеми членами команды это вин-вин. То есть если мой человек зарабатывает хорошо, я зарабатываю хорошо. И моя задача научить его. Соответственно, в традиционном бизнесе, чем собственник меньше платит зарплату, тем больше он зарабатывает. Соответственно, минус-плюс, а у нас плюс-плюс. Поэтому... То есть никто никого не отжимает, все зарабатывают и всем хорошо? Да. Но отжимают-то все равно тех, кто внизу находится. Правильно, вот самые-самые низы только вот которые да. пришли. Те, те, которые пришли, он берет, начинает строить свою команду и бах, он уже наверху. А сколько, сейчас, сколько сейчас оборот в этой компании? Я могу сказать оборот примерный, потому что точных цифр не знаю. Я знаю свой оборот, например. Оборот моей структуры это порядка 50 миллионов рублей в месяц. То есть 20 тысяч человек генерят 50 миллионов. Да, но из этих 20 тысяч человек только 10% как бы ну что-то делают. А то и... Активных таких? Да да. да, да, да. да. Если ты вот так вот на глаз, сколько ты можешь сказать, что сколько эта структура вся генерит денег? Ну, я где-то 5% дела. То есть это еще, еще на 20 умножить? Да. Говорит, грубо говоря, ярд в месяц, да? Но я, вот смотри, я могу в это во все прийти... Можешь. И стать твоим. И пиздец учеников. можешь сколько, блять, хуярить, бабла. Серьезно тебе говорят. Ну очень много. Сколько? Много. Много, да? Много. Все же видят твое окружение, друзья, семья и говорят, куда ты лезешь? Надо мной родители смеялись куда тебе, говорят, 30 лет ума нет. Пошел баночки продавать, с ума что ли сошел, иди, говорит, на нормальную работу устройся. стаж говорит, у тебя прерывается на пенсия будет маленькая. Ну, конечно, а кто, кто скажет? Такой, ну, представляешь, приехал такой из Москвы, такой, живешь в провинциальном городке, родители собрались, ты приехал из столицы, как бы родственники, все бабушки, дедушки, вы за одним столом сидите. И такие, вот смотрите, наш-то, наш, -то, наш -то сетевиком стал. Нет! Никто на не скажет!